С сегодняшнего дня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала июня, по официальной версии, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. А уже 13 апреля Роспотребнадзор объяснил, что поездки в Турцию и Танзанию небезопасны для жизни и здоровья. И это может являться основанием для того, чтобы требовать стопроцентную компенсацию за свои путевки. А между прочим, по некоторым данным, потери россиян составили 32 миллиарда рублей. И сегодня хотелось бы понять, как это коснулось Челябинской области, каков механизм возврата денег туристам. И станет ли вот этот, эта турецкая блокада неким драйвером для развития внутреннего туризма. Об этом мы будем говорить с Андреем Николаевичем Минченко, это заместитель министра экономического развития Челябинской области, и с Анной Дрибатон, это генеральный менеджер зарубежного отдела Челябинского бюро международного туризма «Спутник». Ну, давайте начнем. Первое, и что больше всего меня интересует, Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, существует какая-то официальная статистика, сколько южноуральцев пострадали, ну, условно говоря, сколько купили билеты в Турцию, сколько, сколько потеряли, и есть ли какая-то сумма потерь на этот счет? К сожалению, подобная статистика не публикуется, в смысле, она Наверное, существует в каких-то рабочих материалов и так далее. Но в целом, во-первых, хочу отметить, что зарубежный туризм это всецело полномочия Ростуризма. Они никак не делегируются на региональный уровень и, собственно, поэтому мы в основном своей деятельности сконцентрированы на внутреннем туризме. Соответствующую статистику ведет Росстат, но он дает данные с запозданием там, от квартала до трех кварталов, поэтому Собственно, официальной статистики, конечно же, на эту тему пока что нет. Нынешняя ситуация существенно отличается от ситуации год назад, да, когда это для всех произошедшего для всех стало полной неожиданностью. А на сегодняшний день все-таки определенные риски были понятны. Даже если судить о множестве отзывов от туристов, которые, собственно, можно было найти в сети интернет, о том, что по тем или иным причинам люди вместо отдыха оказывались в карантине и так далее. Провелось постоянно меняющиеся условия относительно необходимости тестов и так далее. Какие-то карантинные ограничения и прочее. То есть в целом ситуация была неопределенной. В общем-то, я ну, надеюсь, что все-таки большинство туристов были проинформированы о рисках при покупке путей и так далее, с другой стороны. С другой стороны, все-таки объем сейчас существенно меньше, чем они были год назад, все-таки ну, большинство россиян сегодня предпочитает не рисковать. То есть, наверное, в нынешней ситуации не стоит особенно драматизировать, плюс все-таки в отличие от ситуации год назад все механизмы отлажены и достаточно спланированы. То есть мы надеемся, что в этот раз не будет никаких сбоев ни с вывозными рейсами, ни, собственно, с коммуникацией между туристами, оказавшимися за границами и ответственными ведомствами. То есть сразу же в свое время очень Ростуризм опубликовал соответствующий памятник, привел все контактные телефоны и так далее. Собственно, ну, на сегодняшний день работа в значительной степени организована очень хорошо. Спасибо. Анна Моисеевна, ну вот вы представитель старейшего, наверное, в Челябинске я не побоюсь этого слова туристического агентства. Вот по вашим ощущениям, насколько сколько человек пострадали вот от такого решения? Ну, я хочу сказать, что э, статистику мы отправляли 13 числа по своему туроператору, мы тоже являемся туроператором, и каждый туроператор также отправлял статистику по своим туристам, то есть те туристы, которые сейчас находятся в Турции, и те туристы, которые забронированы на, ну, практически до конца года. Поэтому, пока, когда ее сведут, эту статистику в общую, да, как Андрей Николаевич сказал, она всегда будет с запозданием. Единственное, что я могу сказать, что на глубины продаж большой, конечно сейчас не было, то есть в основном туры были забронированы на ближайший месяц, это на, ну, вторая половина апреля и май, а большой, дво, большая часть, это около 20%, 25, наверное, даже процентов на майские праздники. Из Екатеринбурга было несколько прямых рейсов в Анталии, соответственно, все они были практически на 100% загружены, потому что, когда нам уже стало понятно, что Челябинский аэропорт не откроется для международного сообщения, нам приходилось туристов пересаживать на Екатеринбург. И мы сталкивались с тем, что на какие-то конкретные даты уже не было мест. Когда мы связывались с туроператорами, нам говорили, что если необходимо будет, то будут ставиться дополнительные ворты самолетов, чтобы увезти этих туристов. Ну, Потом. Здесь в том числе и новые туристы, и в том числе и туристы, которые были забронированы еще в прошлом году, и их туры были перенесены, ну, собственно говоря, на, спустя год на эти же даты. Я не знаю, насколько легче в этом году воспринимается закрытие Турции, потому что туристы, которые были забронированы в прошлом году, не слетали, и сейчас, по всей видимости, тоже они не слетают, потому что операторы, к сожалению, предлагают переносить. Ну, вот на текущий момент только на 22 год. То есть фактически люди остаются без отпуска два года и без денег. Mm -hmm. э, насколько это менее, ну я честно скажу, для нас была неожиданность, потому что в пятницу шли уже разговоры конкретные о закрытии турции. Э, за выходные как-то все подоспокоилось, мы немножко расслабились. В, в пятницу мы встречались с партнерами из турецких авиалиний, в понедельник я была на бизнес-завтраке тоже с представителями турецкого отеля, достаточно дорогого. Собственно, все, ну, ну вообще, во всяком случае, с их стороны не было никаких предпосылок о том, что может закрыться авиасообщение. Совершенно внезапно Поэтому... все это случилось, да? Ну, а... не, ну как-то немножко, ну да, можно сказать, что не думали, что закроют. Ну, во всяком случае, как-то говорили, что, возможно, карантин ведут после возврата, на месяц закроют. Ну, здесь какой-то вот, ну прям жестко, максимально полтора месяца. Некоторых людей были забронированы туры там, с 31 мая, с 30 мая. И никаких сдвиг дат, допустим, ну, со 2 июня, как планируется открыться авиасообщения, операторы не дают. Соответственно, туристам либо бронировать по новым ценам, а это, я вам хочу сказать, приличные доплаты, либо переносить это все на следующий год, ну, на равнозначный продукт, как сейчас у нас любимое выражение, согласно постановлению. Хотя Операторы ссылаются на это постановление, но ведь это работало для заявок, которые были забронированы до конца марта 2020 года, а ведь заявки новые, которые были сделаны в этом году, они абсолютно не имеют никакого отношения к этому постановлению, но тем не менее операторы деньги не планируют возвращать и депонируют их для дальнейшего использования туристов. То есть вот все эти разговоры о том, что э, если ты сейчас подашь э, некую заявку об отмене своего перелета, тебе деньги заротят, все эти разговоры, в общем-то, мыльный пузырь, правильно я понимаю? Да, да. Ну, а, во-первых, а, аннуляции в одностороннем порядке со стороны операторов, то есть мы ничего сами не аннулируем, нам просто валятся куча писем о том, что заявка аннулирована, заявка аннулирована, фактически понесенных расходов нет. Они составляют ноль, да, то есть турист ничего не теряет, но он ничего и не получает в плане именно материального Это денег пока нет. Хотя турист имеет право деньги свои получить. Андрей Николаевич, Андрей Николаевич, а вы да. знаете, да, я читал естественно отзывы о том, что такое решение является самострелом государства и только, не знаю, повышает какой-то накал политической борьбы. Вот как вы считаете, это так? Не вижу для этого каких-то серьезных оснований. Возможно, это просто некое субъективное мнение. А... Ну, все-таки, ну, во-первых, наверное, Стоит сказать, что все-таки степень опасности как-то уже людям относительно понятно, да, За прошедший год и так далее, все-таки потерь было достаточно много и каких-то трагических течений обстоятельств тоже. Поэтому никто не относится к этому как к чему-то надуманному, как к чему-то шуточному и так далее. Поэтому если там действительно какая-то угроза существует, наверное, стоит отнестись к этому серьезно. Ну, с другой стороны, все-таки все-таки Каких-то прям, да, конечно, то есть все мы надеемся на лучшее. Понятно, что люди, которые думают об отпуске, тоже надеются на лучшее. На лучшее. Соскучились по морю, по солнцу. Но все-таки, если посмотреть на ситуацию, да, большинство стран по-прежнему закрыты. Э -э ну, большинство из них закрыты по собственной инициативе. Они э не хотят принимать да, туристов, считают это для себя опасным и так далее. То есть все это же не на пустом месте. И мы тут как бы ничем уникальным не выделяемся. Просто да, некоторые страны, понимая, что они живут за счет туризма, преимущественно готовы идти на риски, открывается и так далее. Но в целом точно такие же есть примеры стран, которые точно так же живут за счет туризма, да, которые остаются закрытыми, понимая, что все это может очень неблагоприятно закончиться для их собственного населения. Поэтому, наверное, пространство для субъективных толкований тут э, возможно, да, но в целом системные условия выглядят таким образом, что решение представляется относительно разумным. Кроме того, все-таки не знаю, конечно, насколько нынче будет реальная практика, возврата денежных средств, и судебная практика и так далее, но все-таки в рекомендациях Ростуризма говорится о том, что турист может подать заявление о том, чтобы расторгнуть договор в соответствии с статьей 10 закона о ту туристской деятельности. Но упоминается, что при этом туроператор вправе удержать некую сумму своих понесенных расходов. Поэтому, как это будет действовать, не совсем ясно, но в целом существует ведь возможность замены на внутренние направления да, путевки. Понятно, что где-то тут у нас мы проигрываем сервисы и прочее, но так или иначе такая возможность существует. И в общем-то сезон как раз начинается, существует еще туристический кэшбэк и прочее. В общем-то, условия относительно неплохие. Андрей Николаевич, спасибо большое. Я так понимаю, что для внутреннего туризма вот это закрытие Турции Танзании, да и вообще закрытие всех стран, это скорее плюс, чем минус, потому что существует реальная возможность повышения туристического трафика. И скажите, пожалуйста, Челябинская область готова к наплыву туристов? Потому что, сдается мне, при отсутствии возможности поехать в ту же Турцию, погреться на солнышке, и при отсутствии возможности поехать в Крым, потому что, насколько я знаю, цены там подняли ого-го, народ потянется все-таки куда-то в Внутри всей России на тот же Тругаяк, на тот же Таганай, дай бог. там вот, Мы готовы к этому, наша инфраструктура? Ну, конечно, инфраструктура не может быть улучшена в очень короткие сроки. Да? То есть, в принципе, многие из предпринимателей, работающих в туриндустрии, в той или иной степени как-то приводят в порядок свои средства размещения, быть может пытаются добавить какие-то дополнительные места путем ремонта существующих, либо путем там, организации глэмпингов и так далее. Конечно, за такой короткий промежуток такой сервис не будет радикальным образом улучшен, но в общем и в целом, конечно, условия для туриндустрии России в целом весьма благоприятные таких обстоятельствах. Я, собственно, как раз вернулся с форума загородных ательеров, где, собственно, собственники и руководители отелей со всей России достаточно позитивно питают позитивные ожидания относительно предстоящего сезона. Конечно же, такое наполнение, пусть даже оно вызвано какими-то... Экстраординарными обстоятельствами, в любом случае оно улучшает инвестиционные ожидания, в любом случае оно создает некий вектор на развитие туриндустрии в целом. И, ну, собственно, мы видим и достаточное количество новых инвестиционных инициатив, пока что они касаются малых форматов средств размещения, достаточно недорогих и так далее, но, тем не менее, Относительно, ну, значительно большее количество предпринимателей, чем, скажем, в девятнадцатом-восемнадцатом году, сегодня смотрят в эту сторону и думает о том, как а, собирается предпринимать конкретные шаги по развитию, по крайней мере, своего небольшого бизнеса, даже если микробизнес, малый бизнес и так далее. Спасибо. Анна Моисеевна, ну и, наверное, последний вопрос можете дать какие-то практические рекомендации российским туристам что же делать сейчас кроме того что ждать что-то еще можно сделать вернуть свои средства как-то или что ну мы пока считаем что наверное не нужно паниковать уж точно да слава богу все же все здоровы это самое главное нужно немножко выждать я думаю что Политика в, в, в, в теме возврата, в теме переноса туров, возможно, она смягчится в сторону туристов, потому что сейчас условия достаточно жесткие. Вот Турист, ну, Туроператоров поставили, конечно, в такие условия. Мы прекрасно понимаем, что у них есть долги еще за прошлый год, да, когда а, очень много туров не состоялось, и, соответственно, сейчас новые. Количество несостоявшихся путевок, а мы понимаем, что деньги были отправлены партнерам, да, зарплаты были, ну, готовились к сезону, что уж там говорить. Соответственно, ну, наверное, да, наверное, нужно подождать, и если э, жесткие э, рамки отпуска, да, вы понимаете, что вы не укладываетесь, э, да, вам нужно в мае сходить в отпуск, и, понятное дело, что в Турции не получится, ну, тогда надо, да, смотреть в сторону наших курортов, к сожалению, Размещений не так много осталось вводных номеров, номерной фонд не такой большой, поэтому тогда здесь нужно поторопиться, если смотрим в нашу сторону.